Карточка была в использовании больше года, вот, заказывал на китайском сайте AliExpress, ссылка будет в описании. Первое в чем я ее буду проверять это вот такого плана картридер самсунговский высокоскоростной, далее это будет ее родной картридер и третий тест я сделаю на картридере, который USB 2.0, такая флешка, здесь вставляется microSD, здесь Type-C, здесь USB, выход для компьютера, но вставлять ее буду в USB 3.0. В принципе она низкоскоростная, это для того, чтобы проверить скорость. Ну и последний заключающий тест на камере ggi osmo pocket файл видео 30 секундный ну объем скоростные данные битрей все вы сможете посмотреть кому интересно поехали итак начнем проверять с самсунговского переходника и здесь у нас получается скорость 32 1 и 59 Далее родной переходник. Скорость на чтение чуть получше, на запись чуть похуже. Ну и соответственно USB 2.0 в гнезде, USB 3.0. Здесь у нас вообще все печально. Подробные тесты сравнения. Ну и соответственно пример видео, которое я записывал на 30 секунд сейчас будет. Вот на камере он. DJI Osmo был записан в формате 4К и здесь как, как бы нормальные показатели идут у нас 4К ну 59 кадров в секунду 191 килобит в секунду скорость потока карточка вполне справляется поэтому с такими же показателями у этого продавца можно будет заказать еще карту только большего объема. Для этого нам все ссылки на флешку у продавца, у которого я покупал, я оставлю внизу под видео. Всем, кому было полезно, можете брать себе. 4К поддерживает на DJI Osmo Pocket поэтому без всяких проблем заказывайте любых объемов должно быть качественно всем пока подписываемся на канал ставим колокольчик лайки дизлайки комментарии